I think the girls with the Всем привет, ребят! Ну что у нас сегодня огуречник <связь> огуречник весной? И у нас сегодня роллинг плюс новая акция на открытии я вам ее показывал ну, обалденная акция с нее донатные карты сыпят ну, в общем поехали посмотрим что у нас за аккаунт никитушки а, так не хватает роза мастеру понятно донатных Космо нету рину нету командорка ледяха вот тут есть что убивать свалин барт махат марагатка Интересно, интересно, интересно. Ну, это не донат, это немножко доната. Это копейки. А -а -а, в битве замков. Хотя сейчас, ну, реально, до Минотавра можно, я думаю, собрать а -а, всех полностью героев без проблем. При большом желании. То есть, не надо много доната, надо просто выжидать определенные акции. А -а так, находится он в гильдии. И паньяй, телеграм, сосайку <куда> до сай, дайте заявочки, вступайте обязательно. Атака фортов, 20 ноль первые вторые места, битва Гилли, атака фортов. А, хорошо. Ну что, поехали. Акции у нас сегодня есть. Не хватает только единственное у нас слотов. Влад Дракула, Миша. Так а что у нас со слотами на складе? Все печально, Все печально. Сейчас мы почистим ему склад быстренько от ненужных вещей. две сумочки лисички, лисички, лисички сестрички, так сменки, вот они а плохо. Такс, хорошо. У нас еще кристаллы могут быть, да? Сделаем вот так. 231 пальца. Мы еще даже на пальцу будем родить В общем, поехали. Все, что можно было, освободили. Посмотрим. Сноу. Да, мест, конечно, тут катастрофически не хватает. Укротитель. Купидон. А ну ну ну ну, -ну. У него, по-моему, укротителя не было, что ли? Это вроде и не имба, да, у него укротителя не было, я надеюсь, нету. Ну, для Архидемона а, ему будет самое то. Да, ребятушки, вроде казалось бы, блин, старый герой. <Future> ну, по сути, в топах он уже не нужный. А, можно и без укроты бить Архидемона, но, как видите, на некоторых аккаунтах он еще нужен. Такс. Но рандомчик. Гаргул, это, конечно, круто. Чувствую, надо, надо возвращать. Ведьма, ведьма. Блин, ведьма было бы, по-моему, на АСе. Там за ведьму вообще жестко дают сегодня. Свалин. Неплохо. Еще один Ни Нихера себе! Нифига себе. Пожалуйста, второй недостающий герой. Поздравляю. Ну такое, герои, конечно, такие, но они недостающие. В линейке, допустим, если там скилл где-то прокачивать, нету героя, его нифига не сможете сделать. Так, ну-ка, что-то расслабились его герои, а ну-ка напряглись. Что-то не то, а ну-ка, интересно посмотреть. Понятно Истинный огник вроде нормальный Слился Странно Очень странно Ладненько, поехали Ледяха Одержимый Блин, нам бы феникса сюда Хранитель Тыковка а что-то последнее время, не знаю, я и не ролю, и шансы на русском сервере. Что-то такие себе купидон, фея. Пара, друид. Вот это хорошо. Капитан, рогатка и заклинательница. Такс, отлично. Рогачка уже есть. Рогачка у тебя есть. После огурцов. Не только может быть рогачка. Такс. Сердцеедка нужна нам. Махатма, Дама Холода, Бугимен. Блин, да дофига надо еще. Космо, Ледяха. Блин, такие герои нужны. Ну, Косма или Ледяха. Давайте на маним. Это боль. Кимка. Десять тысяч самоцветов и одна химка. Вы что, угораете, джи Не, ну это, блядь, такое только может быть два циклопа в конце. Это только на русском сервере такая фигня есть. Такс, ну это все фигня. Поехали дальше. Самое основное у нас впереди. Это вот это. Ну, блядь, ну... Не заходит на эти акции на русском сервере. Я не знаю, что они делают, но... Просто печаль. Ты чувствовал, когда ты заходишь на русский сервер и ты понимаешь, что ты и не хочешь донатить, и тебе не дают донатить, потому что у тебя большинство акций не открываются. А, супер. Просто, просто все супер. Так, отлично, открылось наконец-то. Командорка нам отсюда не помешала бы и ледиаха и Махатма, и Бугимен. И что мы видим? Просто бомбически. Блять, я с этих акций. С этого сервера, вот реально. Я нисколько не жалею, что я ушел с этого сервера. Забросил здесь аккаунт топовый. Потому что, ну... На других серваках э, намного интересней в плане прокачек намного все быстрее в плане кого-то трэша, ну и ну вот смотрите мы получили блять, вот это приколы это реально вон это типа вот так вот каждый раз надо перезаходить вот я надеюсь что на почту придут э, за потраченные эти придут ресурсы Потому что это жесть. Значки А, они все-таки приходят. Блять. Но это заходить надо, вот реально. Блядь. Я не знаю. Я рус этих акций на русском сервере. Реально. Это просто вот, какая-то дикость. Только на русском такое. Не знаю, сколько серваков э, я смотрю. На всех нормально. Вечно на русском проблема. На русском нету половины акций. На русском нету какой-то фигни. Ну, вообще нифига нету. Это дичь. Я надеюсь, сокровища хоть откроются. Это просто трэш. Ну давайте подождем, может оно раздуплится. Тут хотя бы по 5 можно забирать. Просто, блядь. Нищенский сервак. Самый днищенский сервак, который может быть, вот реально. 133 попытки у нас. И вот каким образом мне вот забирать их? Айджи, вот. Я все, конечно, понимаю. там, Может оно тормозит, но, блядь, столько денег вложено, нельзя было сделать ну хотя бы нормально. Это почему на, Европе, ну, на серваках юаски, там все отлично, все гуд отклик намного выше но на русском сервере у вас больше людей играет, почему нельзя сюда вложить это просто жесть какая-то это просто самый днищенский сервак по другому его просто не назвать как ни одно нельзя за зайти, так другое. Нельзя забрать, нельзя посмотреть. Просто жесть. Оно просто тупо не дает забирать. Сейчас попробую перезайду. Но это все равно, это все равно ничего не даст. Уведомления. А вот в настоящий момент затонущие сокровища технические поэтому события Копите, да, да, да. период с 8 с 14 числа. Так у вас, блин, но у вас не только это не работает. У вас остальные акции не работают. Просто тупо не работают. В чем тут одна акция, если не работают все? Это просто, ну, я не знаю, это дичь. Ну, что, я буду ждать? Вообще, не знаю, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, я надеюсь, мы сможем забрать плюшки. Что тут сказать? Тут даже нечего говорить. Мы хоть пять раз накопаем или нет? Не, ну это, это, это бред. Это самый, что не есть бред. Что я могу сказать? Ждите нового видоса. Всем удачи, всем пока.